Всем привет, с вами Dark King и мы будем снимать с вами Ultimate Custom Night. Если что, в ВК есть опрос, какую я игру буду снимать. Поэтому, можете перейти по ссылочке в описании и можете посмотреть. А мы будем продолжать все то же самое. Появится ли этот чертик? Блумбой. Страны какой-то. так. А как светить? Вот и сказочки конец. Страшновато. А как? А как светить? А. Понял. Это легко. Пока что. Э -э -э -э -э. А как? Ага. Так. Ладно. Это секретка. Так. А еще что-то будет? Мне просто интересно. Ничего тут нельзя больше. Так. Понял. А почему Фредди... Подходит. Окей. How may I be of service to а, допустим, ну... Вот эти. Окей. Так. Так, так, так. У нас пока что все нормально. Подождите-ка. Так не понял. Где там можно это купить? Вон тут. Да, господи! О, ⁇ -мо ⁇ А как энергию больше сделать? он меня задолбал так something. Something really hey, here, of... а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! а ч ⁇ за глаза были у меня то же самое было а я не понял а как вентиляция так ладно Через В, через F, нет. Через это, это вот это. Ладно, буду знать. Господи. О, господи. Ну, в принципе, нормально. Живем или уже не живем. Вообще просто очень сильно мало энергии. Пожалуйста. Ай, ты кус... Госп... Давай еще вот это. Так. Собственно... Где это? Где это дичь? Так. Опа, неплохо. <смех> Ты, <вос> entrar, <смех> у меня и так мало энергии. О! Еще чуточку осталось. Но я, видимо, уже до этого времени не доживу. Тихо. Как же меня этот Фредди был? Если честно Он появляется постоянно <звучит> пожалуйста так плюс вот это где о, -о, -о, -о, о чуточку чуточку пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста <звучит> Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, было сложно. точнее как сложно. Легко. О, да. Ладно. Давайте смотреть. Следе. Тори それとも捕まえようとしただろうか笑いかわせみの服を着た笑いかわせみの隣に座った私は何をしたのか私は何をしたのか全く覚えていないそれは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが私はその夜結構な笑いかわせみのスチューを楽しんだことを覚えている池に浮かぶことが 素晴らしい瞑想法であることを発見した問題は厄介な学校の子供たちだ奴らは水中に潜って私を引っ張ったり蛇を池の中に投げたり蛇のようなものを投げたり怒っていた奴らは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて瞑想するのに とても良い環境であることを発見したしかし、私は誓ってもいいその馬鹿なクマは普通、最初にそこに着くそれは私のせいではないクマは早く目を覚ます法律的にだ私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが 誰か、いないか? 私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ 彼は冬眠していると思うしとにかく池が凍りついているので誰かが気にする私はちょうど氷の上に横になり私の舌で凍った魚を見つめている凍った池の上に寝るのは瞑想には理想的だという人もいるだろう深いものに集中するようになるからだ не понял. О! Так. Ладно, мы это прошли. Окей. Так, куда нужно нажимать? Вот сюда. Ребята, стоит ли Это, Нет. это потом. Сейчас будет челлендж. Так, например. сделайте все, Ладно. Хотя, погодите А, короче, погнали. о Так, понятно. А! Делаю. как ты от него скрылся. Опа. Фредди, Фредди. М -м -м. Так. Что это? Так, мне кажется, намного лучше будет Всем прям Но пока что можно жить Все а. Как же мне это нравится Вах Но пока что выживаем нормально Угу. Пока что это очень сильно легко ага. Ха -ха! Легко Перфект Конечно, легко блин. Не, ну на самом деле, серьезно Очень сильно легко Просто Немножко это времени не хватает ну ладно а, а как <сёк> <сёк> <сёк> испугался марин неплохо а что тут а письмо Без... появляется нет просто интересно кошмарная ночь понятно Олд. Ох. Да мне неохота. Этот вроде бы очень сильно долго что-то рассказывает. Но не помню, что. Короче, ладно, будем из своего. Допустим. Ну, вот телефончик. На все. Далее. Этого тоже на все. Далее. Этого на все. Этого тоже на все. И... Допустим, марионет... марионетку на 10. Ну, ещё вот этого на 20. Уже на 20. Вы уже... Понимать, что сейчас будет. <свист> -мо, Думаю, то, что это будет очень сильно сложно. Ну ладно. <свист> <свист> мне можно. Давайте. <свист> Погнали. Ко мне уже пришли. <свист> Понятно уже загораживает экран automation. зашибись просто зашибись вырубить а как <Ashe> Господи, тут ходит, доходим. Да На десятку. Стоп. Нет, это слишком жестко. Мне кажется, лучше знаете, что нужно сделать. Так, у меня есть идея. Угу. 12 и все, и все будет хорошо. Хе -хе. Надеюсь. Так, давай. Что? А что а за звуки? то они ну вот это легко ладно обидно так ладно блин мне нравится эта музыка Как же меня они задолбали? Ой, так что оно такое естественное. Как вот это вы, угу, так? Давай, так. А. Так. Так. Окей. Okay. Так, допустим... Ладно, мне кажется, это только будет последняя ночь. Вот так. Вот так. Е. Угу. Вот так. А. -а, -а. Нормальный, короче. Блин, хорошая часть. Тридцать процентов осталось. А! блин. <смех> <Ё> -мо. <смех> Я вообще даже его не заметил. Сначала. Но, в принципе, это понятно, как он работает. Ну ладно. Так. А тут все. Просто вот так сел, и вс. Блин. Чар, what can I do for Он меня не убит. Ладно. Плюс процентик. Это же хорошо. Я. Так. Так, вон кто-то еще таймер, если что. Ну, А, у меня уже новый рекорд. Нормально. Ладно, я думаю, что на этом можно уже заканчивать. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока. Кстати, еще не забывайте про колокольчик, про подписку и про комментарии. А так всем удачи и всем пока.